Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам как переслать видео в Одноклассника, но для того чтобы переслать видео, для начала это видео надо загрузить на сайт, для этого заходим по значку видео, создать, загрузить видео. Добавить видео. Загрузить с компьютера. Выбираем файл для загрузки. К примеру, вот этот. Открываем. Потребуется некоторое время, чтобы, чтобы загрузить этот файл на Одноклассники. Потом мы заходим в папочку сообщения. Нажимаем на скрепку. Выбираем видео. Тут появляется наш загруженный файл. Кликаем по файлу. И вот он уже в сообщениях. Теперь если мы нажмем на кнопочку с конвертом, то есть переслать сообщение, оно будет передано по адресату другу. Спасибо за внимание. С вами был Indomar Sky Warrior. Подписывайтесь на мой канал. Пока!